Один учитель говорил про то, что, ну, может быть, не точно, я его сейчас процитирую, познай, что ты можешь. То есть вот, мы здесь проявились, и вот ты, допустим, хочешь заниматься этим и занимаешься. И у тебя это получается, да, ты можешь делиться опытом как-то сделать там другим. Или, да. И каждый же очень индивидуален, и он абсолютно никогда не повторится. То есть, да, как узор и не там на стекле, он, он никогда не повторяется. Он всегда, если посмотреть, он всегда многообразен. Этот узор жизни, вот как мы представители, да, часть этого всего. Наполнен разными потенциальностями, вот. И у каждого это потенциальность своя, то есть и, а, возможно, есть наработки этой потенциальности, этого направления, в котором как бы а, просто он вот ему нравится это делать. Это как да, акт чистого творчества. То есть вот просто вот прям да, как ты говорил, в том числе тоже, это просто вот идет изнутри. И ты, можно это назвать, ты не можешь это не делать ты просто тебя прям вот раз туда, и ты уже не думаешь. То есть в потоке тебе просто на крыльях, ты оказываешься в этих обстоятельствах, складываются при этом а, ровно как на волне. То есть а, нужны люди, нужные обстоятельства, появляется там нужное количество средств на это. А, люди как-то помогают тебе все как пазлы складываются, чтобы ты проявил ту потенциальность а, здесь, как акт чистого творчества. То есть а, для меня это, да, вот если 10 лет назад, да, а, пойми, что ты можешь, попробуй это, попробуй это, попробуй это, если тебе нравится, допустим, там, ну, какое-то направление, сходи к человеку, у которого получилось это, поговори с ним, как он начинал, а, что он обнаружил, как он вообще живет? Есть, и вот это понимание, когда молодому человеку нужно сделать выбора, его нет. Ну, наверное, в 90 случаев его нет. Он идет либо там он близко, ну, с теми, с кем я разговаривал, либо это близко там рядом с домом, либо это престижно, либо родители его посоветовали. Поэтому в молодом возрасте нужно пробовать как бы расширить свой кругозор ну с одной стороны почувствовать то что хочется а с другой стороны узнать прочитать встретиться да если осознанно к этому уже подойти или услышать что, что сейчас мы говорим уже более престарелые люди но ну, еще не такие прям чтобы уже совсем но какой-то опыт у каждого из нас есть и он может говорить что почувствовать что ты сам хочешь и Найди тех людей, которые этим уже занимаются, в этом уже продвинулись. И почувствуй, вот откликается у тебя в сердце. Вот видишь ты, что как бы, ты хотел бы да, так, что этот человек тебе как бы, в одном направлении движется. Это не так просто найти, потому что очень много информации, но вот четкая встречающаяся, ну такое, которое откликается, ее прям вот эта драгоценная частица. И сейчас я это все больше и больше понимаю, что а, в этих обстоятельствах мы ограничены временем. То есть а, ум живет в пространстве в времени. То есть а, часы идут только вперед. Нужно это понимать. У тела есть ограниченный ресурс. Не, мы живем вечно, но в этих обстоятельствах у нас ограниченное время. И понять, ну, для чего мы сюда пришли, как мы тратим каждое там мгновение своей жизни. Но не делать это из напряжения, из какой-то мне надо срочно что-то делать. М -м, могу сказать, что вот из такой состояния, из напряженности, ничего не делается. Только вот нужно прийти в себя, гармонизироваться, успокоиться, расслабиться, отдохнуть. И оно тогда само проявляется. Вот это вот очень-очень тонкая и очень э -э полезная вещь. То есть, за все мои годы наблюдений и практик нельзя притянуть что-то вот силой там за уши. А можно только расслабиться, настроиться, и оно приходит. Как? Волшебным образом.